Денис, приветствую тебя. Привет всем. Немножечко непривычное время для нашего эфира. Обычно мы с тобой собираемся в четверг, но сегодня вот решили все дождаться заседания Европейского Центрального Банка, посмотреть, какое решение там будет принято и как оно повлияет, соответственно, на динамику европейской валюты и найдет свой отклик от прочих финансовых инструментов. Поэтому тебе большое спасибо, что ты смог в пятницу утром найти время, ну, относительно утром, найти время, чтобы обсудить со мной рынок чем предлагаю прямо сейчас и заняться. Ну что, ГИБТБ позади ставку, собственно, как и ожидали, повысили повысили на 75 базисных пунктов. Сам факт такого повышения доказывает то, что ГИБТБ тоже решил уже не стоять в сторонке и вмешаться вот в эту совместную борьбу других центральных банков с бешеным ростом инфляции. Потому что инфляция действительно и в еврозоне – это серьезная проблема – может быть, даже в еврозоне эта проблема более выражена, чем в других странах, учитывая зависимость Европейского Союза от импорта углеводородов и то, что, опять же, потенциально может произойти с рынком энергоресурсов предстоящей осенью и зимой, если дело дойдет до кризиса предложения, до еще одного века роста цен и, соответственно, вытекающего отсюда последствия дальнейшего разгона инфляции. А в целом, я думаю, что если сделать отсылку на ту реакцию, которую мы видели, да, в демонстрации экрана, например, перейдем, вижу, прям евро в моменте растет, вот как раз будем прокомментировать. Первая реакция европейской валюты на решение по росту процентной ставки, это, конечно же, укрепление позиции, реакция логичная. То есть, если уйти в канон экономической теории, если точается монетарная политика, валюта должна реагировать соответствующим ростом. Я... Каких-то претензий сейчас к тому, что евро вырос, абсолютно нету на своих тоже брифингах. Я рассматривал такой основной сценарий, что мы получим первую реакцию роста, когда европейская валюта закрепится выше паритета и, может быть, даже протестирует сопротивление 1.01. В принципе, это сейчас вот уже происходит, потому что я думаю, еще пару пунктов мы увидим уровень 1.01. Но, на мой взгляд, все-таки европейская валюта останется аутсайдером на рынке и существенно выше текущих уровней не пройдет, потому что ну, нельзя закрывать глаза на то, что страны ЕС и еврозоны катятся в рецессию. Нельзя закрывать глаза на то, что инфляция в странах ЕС и в еврозоне по версии Лагарта, она, в частности, комментировала это вчера, уже достигла 9,5%, но мне кажется, на самом деле инфляция выше в еврозоне платежеспособность населения продолжает снижаться, и мы постоянно говорим о развитии энергетического кризиса, который только лишь углубляется. Причем не нужно делать выводы о том о масштабе, скажем, этого энергетического кризиса, делая отсылку только лишь на ситуацию на рынке нефти, в частности бренд и добытия. Они сейчас снижаются, и может показаться так, что у них все плохо, как многие пытаются выдать. То есть, если цены снижаются, значит логичным образом должна пойти вниз инфляция. Ну, не все так предельно ясно и понятно, потому что есть еще один очень важный экспортный энергетический ресурс, это газ, который и нехватка которого сейчас для европейской экономики является самой настоящей главной болью, учитывая, что Газпром, как мы знаем, с некоторых пор полностью преснял работу северного потока, и, будучи реалистом, можно сказать, что, скорее всего, в ближайшее время работа этого газопровода возобновлена не будет. Причем сейчас еще не наступили холода, когда станет очевидно, что... Все-таки потребности в углеводородах и, в частности, в голубом топливе для страны Европейского Союза остаются прям критичны. И покрыть пока что выпавший объем поставок некому. Сегодня, кстати, саммит Европейского Союза, где будут обсуждать то, что будет дальше, как и что можно будет сделать, ну, в лучшем случае согласуют меры какой-то принудительной, жесткой экономии на предстоящем месяце. Я думаю, что в конечном счете... Это вряд ли будет способствовать улучшению рыночных настроений. Возвращаясь к ситуации с евро, я сейчас бы все-таки рекомендовал, даже несмотря на локальный рост, может быть, на какую-то заманчивость, прям войти в позицию купить, потому что дальше будет, кто-то думает, лучше, чем вчера. Я прям настоятельно рекомендую воздерживаться от такого подхода, если прям совсем как бы сценарий альтернативный, то лучше вообще в евро-доллар не лезть. Но если хочется, опять же, поторговать, я думаю, что где-то в диапазоне 1.01-1.01.50, вот 50 пунктов все же диапазон, вот где-то там можно будет размещать отложки с лимитом на продажу и последующее возвращение пары ниже паритета. Также, <coughs> если ты не против, Денис, можем сегодня посмотреть еще британскую валюту, кстати, и американский фондовый рынок. Так, британская валюта. Сейчас 1.1616, то, что доллар взял паузу, скажем так, своего локального восстановления, это пропустило вперед рисковый инструмент, и сейчас, конечно же, на рынке такой препадает энтузиазм. В отношении пары фунт-доллар, котировки 1.1616, и также как и ситуация с евро-долларом, вот коридор 1.16, 1.1650 – это хорошая возможность, чтобы зашортить соответствующий финансовый актив. Как мы знаем, трагическое событие вот с Елизаветы II, собственно, это произошло. Я сегодня тоже на своем брифинге говорил, что, пожалуй, единственный положительный момент, который есть, так это то, что рынок не ушел с головой в панику и не сделал из этого новостного повода какого-то очередного черного лебедя и так далее, когда все бы полетело в пропасть и так далее. Хорошо то, что рынок все-таки сохранил самообладание, скажем так. И, ну, с другой стороны, на рынке и без того хватает сейчас очень непростых фундаментальных поводов и факторов. И есть с чем работать. Фунт в последние месяцы вовсе стал аутсайдером и обновил минимальное значение с 1985 года. Еще вот этот политический подтекст, который завершился избранием Лис, опять же, главой, ну, премьер-министром Англии, сохраняющаяся, как говорит Матюш еще в Северной Ирландии. Ситуация непростая в плане торговых отношений в целом с Европейским Союзом. И кризис, который, возможно, в Англии станет более выраженным, чем, скажем, в прочей Европе, это кризис, который обусловлен... Просто неимоверным ростом тарифов на электроэнергию, напомню, что буквально уже с 1 октября планируется дополнительное повышение на 80%, и в частности среднее британское домохозяйство будет тратить ежемесячно на оплату коммунальных платежей почти по 600-700 фунтов. Это много, хотя ЛИС-ТРАС сейчас пытается согласовать новый пакет финансовой экономической помощи, и предварительные его объемы даже превзойдут пакет финансовой поддержки, который мы видели ковидное время я не могу себе представить, чтобы такую, такого рода инициативу все-таки поддержали, потому что вот вот без какого-то предела печатать деньги, конечно же, невозможно, и это будет иметь, может быть, даже еще более негативные последствия. Я в отношении фунта тоже не питаю каких-либо иллюзий, считаю, что фунт в целом тоже останется в числе аутсайдеров. И что касается американского фондового рынка, еще один риск, который сейчас локально пользуется, Поддержка и улучшение рыночных настроений, но это недолго, потому что уже на следующей неделе отчет по инфляции в США, а еще через неделю заседание американского регулятора 21 сентября состоится. В случае с инфляцией, я думаю, что мы увидим базовые значения по индексу потребительских цен еще выше. И на заседании 21 сентября ФРС повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов. Вероятность, кстати, по данным FedWatch уже составляет 85%. Поэтому, поэтому, скорее всего, вероятность 100%, вот это мое субъективное мнение, все опять полетит в плане фондового рынка вниз. А индекс доллара, напротив, обретет почву под ногами и снова вернется выше 110 пунктов. Поэтому здесь тоже хочу обозначить диапазон 4000-4050 пунктов, где можно искать уровень, точку входа на снижение и впоследствии уже ориентироваться на нисходящую динамику по S&P и движение к цели 3800 пунктов. Денис, слово тебе. Да, хорошо, тем более мне есть тоже что сказать. Отлично. Отличненько, меня уже тоже должно быть видно. Значит, по поводу евро, я не разделяю оптимистичный настрой касательно евро. Да, вчера, наконец-то, ЕЦБ отрастила себе, понятно что, впервые, наверное. Честно, на моей практике, потому что вспоминая, какие они в принципе консервы, насколько они вот в своем вот этом маленьком мерке законсервированы, чтобы на 0,75% увеличить ставку за один раз, но ну, это гигантская редкость на самом деле, прям огромная. Я вот сегодня у себя на канале как раз публиковал инфографику по поводу какой сейчас инфляции у вот 9,1% и относительно вот предыдущих годов, даже десятилетий, как, какая была инфляция и какой ставкой при этом боролись. То есть фактически им реально нужно повышать чуть ли не до 4%. Я, например, в это очень слабо верю, учитывая то, что они просто ну, законсервированы еще в прошлом столетии. Вот. И я разделяю мнение твое касательно того, что по евро ну, я не вижу радужных перспектив на самом uh -huh. деле. То есть их, ну, их просто нет на данный момент. В, в долгосрок, да, естественно, они вырулят, но опять-таки это год-два. Вот. Но не сейчас, не в моменте. Дело в том, что по евро вчера на падение очень мощно закинули объем. Я, честно, не стал отрабатывать его на покупку, потому что здесь внутри флета еще и прям... По центру посередине самые невыгодные точки они как правило распиливаются сильно вот но в данном случае как бы отработало весьма неплохо и сейчас вот внутри находится фьючерсного спреда и тут прям вот видно как зажали здесь на продажу были блочные сделки здесь на покупку и что у нас есть на данный момент во-первых цена никуда еще не выходила да локальное перекрытие на 4 часовом графике сделали но сверху сверху более сильное накопление. То есть, если посмотреть на депок всего контракта, то мы увидим, что он вообще находится на 1.02. Я не думаю, честно, что туда цена дорастет, но вот до вот этой зоны продавцов, которая, кстати, дублируется еще и на дневном графике, я думаю, что может реакция добить. Да поэтому вот в районе, если округлить, 1.01.50, 1.02 – это самая лучшая, самая выгодная Зона для поиска продаж и в дальнейшем действительно на обновление до паритета вниз. Здесь у нас сегодня экспирируются месячные фьючерсные контракты. И на следующий контракт я вижу уже заливка, причем эта заливка была сделана еще позавчера. Есть в районе 0.9730. Поэтому ну, я склоняюсь к варианту, что реально будем еще двигать вниз. Зона это уже не актуальна, она сегодня проэкспирируется. А вот уровень, здесь их, кстати говоря, даже два уровня я вижу, а все равно 0.9730 получается. И здесь же еще вот крупная лимитка такая торчит э, в стакане. Вот. Ну, ее еще могут убрать, тут такое, но по опционам реально есть такой уровень. Поэтому я за продажи я здесь ну, не советовал бы, честно, покупать. Ну, может, там пунктов 50-60 получится выиграть, но опять-таки стоит ли оно того, учитывая то, что прямо сейчас цена в районе локального сопротивления находится. Ну, я бы, например, не стал. А вот вверху, вот в этой зоне, да, буду действительно искать продажи, потому что еще и не стоит забывать, что ставка ФРС у нас в сентябре, если и они подымут на 0,75%, ну, собственно, евро как, как локально немножко выросла, точно так же локально и упадет вниз, даже глобально. Вот. Ну и плюс ко всему еще и психология, потому что психология многие как заточена. Если долго что-то падает и стоит там пунктов, сколько тут, на 200 отрасти, все сразу, а, мы идем 1.10, мне он уже в чате там писали и 1.09, и, и так далее. Ну, понятненько, ладно, все, все как обычно, <laughs> все старо, как этот мир. Поэтому, в общем, я за продажу. Я за продажу ничего не меняется. По фунту мнение у меня точно такое же. Единственное, что здесь... Как ты уже говорил на новости про о смерти короля, вчера немножко поспекулировали на этом с точки зрения, что вначале выложили, потом опровергли, потом все-таки подтвердили. И в целом, если вот посмотреть на фонд, у меня складывается впечатление, что движение вверх опять-таки оно больше коррекционное, потому что внизу ну, здесь я не вижу на чем нам прям серьезно отскакивать. Ну, не было реально каких-то сильных причин. Для мощного отскока. Я не знаю, насколько далеко цена пройдет вверх, не могу заранее сказать, но вверху есть вот такой сильный диапазон. Да, он большой, да, он крупный, но он единственный сильный, который здесь есть. Если цена до него дойдет, если, то есть это еще до него 150 пунктов, тогда отсюда будем продавать, потому что вверху уже начали закидывать блочные заливки, позавчера начали их делать по опционам, и с этих ну, границ, если цена туда дойдет, там будут просто сумасшедшие продажи. Если раскинуть, например, вот по профилю вниз, что мы увидим? У нас ключевой профильный объем находится всего контракта находится вверху, здесь же у нас и есть, и рейтинговый объем попадает четко внутрь вот этой зоны, то есть вот это и есть рейтинговый объем. Плюс стратегический уровень сопротивления в районе 1.17.60 у нас тоже есть. Поэтому все что ниже ну, видно, да, что объем как бы слабый, я не вижу за что здесь нормально можно было зацепиться. я не исключаю, что могут попытаться где-то здесь развернуть там может даже из текущих. но как по мне очень слабые условия для этого. То есть здесь назрела необходимость хоть какой-то локальной коррекции и когда эту локальную коррекцию нам сделают, вот тогда можно будет отсюда продать. Тем более, это примерно серединка диапазона при падении вниз. Как по мне, очень хороший диапазон. Поэтому фунт я точно так же за продажи, но немножко повыше. И касательно S&P 500. Здесь очень увлекательная ситуация. Во-первых, я по S&P ждал разворотку чуток ниже. То есть у нас вот сильнейшие опционные накопления, у которых экспирация будет 19 сентября. И я лично рассчитывал, что движение вот сюда у нас будет в приоритете и уже от этой зоны сильно отскочит вверх. Ну, как мы видим, цена немного буквально не добила вниз, поэтому я думаю, что уже эта зона будет не актуальна, скорее всего, на следующей неделе. И сейчас формирует локальный скоп. Вот теперь самый интересный вопрос. А куда? Вот uh -huh. Реально, куда? Дело в том, что если смотреть вот на предыдущий объем, здесь нужно вот при движении вниз раскидывать, то рейтинга вы прошли опыта ключевого у нас находится выше. Поэтому в случае роста S&P здесь я не вижу другого варианта, кроме как роста вот к этому депоку. Ну, по-другому просто здесь реально у не получается. Контрольная маржалка здесь находится очень близко. Хотя, я думаю, нам она уже здесь не понадобится. А, лок, также локальный уровень сопротивления тоже здесь есть. Если еще раскину с предыдущим объемом, то мы видим, что здесь на самом деле очень такое ну, мощное было накопление сделано. Вот, так что с учетом всех этих факторов, я думаю, что цена именно вот в эту область отрастет. То есть, условно, это где-то... Ну, 450, если округлить, примерно 450, а отсюда уже да, действительно возможен какой-то отскок. Но здесь не факт, что будет, кстати, отскок на обновление минимума. Дело в том, что вот буквально вчера я опубликовал статью о том, что сейчас 8, по-моему, 8,3 миллиарда долларов было залито по путам, то есть на следующие опционные контракты. Таким образом страхуют себя от падения покупателей. То есть, другими словами, у нас а на самом деле преобладает большое количество покупок по S&P 500. То есть, когда вот сейчас из каждого буквально утюга рассказывают о том, что S&P будет падать, сильно падать, там цели и 3 500 есть, там и 3000 есть, и, и, и, и так далее. Я просто вспоминаю, вот, когда я пришел на рынок, это был конец самый конец 2008 начало 2009 года годов и в то время ситуация была абсолютно идентична. Да, были меньшие суммы, конечно же, на опционы в этом плане, но общая ситуация была примерно та же самая. И когда вот большое количество в хедж заходит как правило, у нас происходят действительно серьезные разворотки. Поэтому здесь с каким-то глобальным движением вниз по S&P 500, но я был бы очень-очень осторожен в этом плане. Поэтому я думаю, что где-то 450 мы еще рост увидим. Тем более, это хорошо коррелирует и с продолжением локального роста по евро, ну, собственно, так же, как и по фунту. Вот такое у меня субъективное мнение. Понял, Денис, спасибо за точку зрения. То, в принципе... Опять же, синергия у нас с тобой по уровням, если чуть-чуть округлить одинаковые вот эти блоки, диапазоны, где могут оказаться финансовые активы, и откуда может с большой долей вероятности возобновиться коррекционная динамика. Я, конечно, не верю в риск и считаю, что рынок может сейчас попасть в эту ловушку для покупателей и немножко перемудриться с расчетом на то, что… Опять же, за последние торговые сутки или даже два дня что-то изменилось. Друзья, ничего не изменилось в плане новостном. Абсолютно, абсолютно ничего не изменилось. И нет ни одного фактора, который можно было бы сейчас вот забросить, вот кроме исключительно технических и того, что рынок всегда, если он особенно трендовый, это постоянный переход инициативы от одних и другим времени. И то, что сейчас мы видим коррекцию, это нормально абсолютно, учитывая, что несколько дней назад индекс доллара Навил 20-летний максимум, протестировал 110 пунктов. Конечно же, нужна передышка, которую вот сейчас пользуются покупатели рисковых инструментов, но тенденция остается нисходящей. Денис, тебе большое спасибо еще раз за точку зрения, за то, что ты детально разобрал те активы, за которыми мы вместе с тобой следим. Тогда остается поторговать еще одну неделю, через неделю снова собраться и вновь посмотреть на то, где инструменты будут. Тебе тогда хорошего закрытия недели и хороших выходных. Спасибо, Спасибо и тебе и всем нашим подписчикам тоже. Замечательной пятницы сегодня у нас обычно по четвергам, да. вот. но сегодня прям вот пятница и мне кажется, даже еще актуальнее получилось, чем в четверг, если бы смотрели, потому что ситуация там еще чуть другая была. Сейчас вот как-то лучше даже видно стало, что тоже хорошо. Ну что ж, всех Все, с началом выходных практически и до скорых встреч. Пока-пока.